Разработчики биометрической флешки уверяют – это самый надежный носитель для паролей и документов. Доступ к информации, находящейся на флешке, можно получить только благодаря биометрическим данным. Ее главные особенности – вес около 40 грамм, миниатюрный OLED-дисплей и чип, которые нужны для снятия отпечатков пальцев. В устройстве имеется встроенный микрофон, так что биометрической флешкой можно управлять еще и голосом.